Mm-hmm. <music>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 Мы предлагаем профессорскому составу и нашим сокрутим повышение в размере 5%, а всем остальным персоналам это административного проклятия, учебно-скомокательный обсуждный персонал, основных структурных подразделений, реализующих образовательную программу образования, среднее профессиональное образование и профессиональное обучение и дополнительная персональная программа 4%. Значит, вот э, сейчас задают, для чего нам э, увеличить контингент платных, платного образования, другие дела. Но все-таки мы конкурируем должности по уровню заработной платы. Почему именно пошли по пути э, то есть не доплат, а подъема базовых ⁇ чтобы при приеме на работу э, люди были уверены работой в университете.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 В последнем вопросе повестки дня ученым советом университета были приняты изменения в структуре высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации казанского федерального университета переименуют высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна де куртенне а также откроет центр проектных компетенций на юридическом факультете начнет работу центр практик по итогу голосований предложения получили единогласную поддержку ученого совета казанского федерального университета Адель Шемилова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.